Так парни, всем привет! Сегодня у меня по плану замена ведущей звезды на BSE 125 питбайке. Поехал я в магазин, предварительно почитал форумы, характеристики по BSE. Везде написано посадочный диаметр вторичного вала звезды 20 мм. Ну и я с умным видом начал спрашивать звезду ведущую с диаметром 20 миллиметров посадочным на что мне ответили что на китайцев обычно 17 идет а, ну, в наличии тоже по 420 цепь но только на 17 миллиметров с посадочным отверстием звездочка есть вот пришлось вернуться в гараж мне скинуть крышку и померить тупо линейкой вот этот диаметр с диаметр вала и у меня линейка. Вот она. ну и что вы думаете сколько он оказался не знаю видно вам или нет вот. 17 миллиметров 17 они а 20 ну и блин, в очередной раз убеждаюсь, что тому, что написано в интернете, верить нельзя. Я нашел четыре сайта, где написано, где описаны характеристики этого БСЕ 125. Написано, звезды стоят 16:39, то есть ведущие 16 зубьев, ведомые 39. Исходя из этого, я начал подбирать звезды, но потом думаю, дай-ка я по мере в итоге-то оказалось, пересчитал опять пальцами, ведущая 15 оказалось, ведомая 41. Ну как так, блин? Вот люди э, печатают информацию на своих сайтах, на которых продают питбайки, э, и они дают неверную информацию, ну, точно так же, как и с этим диаметром внутренним э, ведомой звезды. Блин, везде 20 написано, по факту 17. Короче, совет, у кого китайские мопеды, мотоциклы, не знаю, питбайки, мерите все по факту на самом мотоцикле. Не читайте в интернете, а идите и мерите, Потому что вот все, что написано в интернете, я не знаю, откуда они это берут. Ну, у меня ничего не совпадает с тем, что там написано. Ну, как-то так. Все, я сейчас поеду, куплю все-таки ту звездочку. Проверил я ее таким народным способом вот у меня не магнитик такой есть вот вот это стальная да вот она прилепляется чтобы не попасть на силумин там я тоже проверил вот так он мощно прилепляется он к силумину так не будет прилепляться вот ручка силуминовая вот видите такая вот силуминовая ручка нифига к ней он не прилепляется поэтому чтобы не нарваться на слабую звезду одноразовую Берете любой магнитик, магазин, смотрите, ага. сталь, все берем. Ну все, поехал я магазин. Так, парни, я забыл сказать. Вот многих, многие пишут, что у них шатается, вот видите, ведущая звезда, вот так вот, начинает искать способы какие-то, как ее закрепить, чтобы вот этого люфта поперечного не было. Значит, это нормально. У всех питбайков звезды ведущие шатаются вот так. Ничего тут городить не надо, ее фиксировать как-то. Стоит-стоит. Вот этот стопор не дает ей соскочить с вала. Стопорная планка и две, два болта на 10. Вот я их уже сдернул. Откручиваем. Болты мягкие. Естественно, раз уж снимаете, лучше поменять на какие-нибудь покрепче. Вот так вот разворачиваете, разворачиваете, чтобы совпали прорези в пластине. Что с фокусом-то? Прорези в пластине. Вот. С прорезями на валу. Вот так вот. И снимаете стопорную пластину одной рукой неудобно все стопорную пластину сняли вот такая она и стягивайте звезду таким макаром заодно можете посмотреть состояние сальника вторичного вала течет не течет у меня это не течет это я брызгал смазкой вот. но можете поменять если есть желание раз сюда залезли вот, вот такая у нас звездочка вот звезда ничего необычного нету еще раз покажу линейкой посадочный посадочный диаметр вот, между прорезями дальними вот. 17 миллиметров все, поехал я в магазин. Значит, вот я купил звезду. Вот на ней написано 420, 14 зубов. Вот наложил на старую. Вот видно, да, отличие. Вот она поменьше, зубов меньше. Все, сейчас буду ставить на место, притяну. Для чего это делаю? Как я уже говорил в предыдущих видео. Не устраивает тяга БСЕ-125 на низах, поэтому решили сделать паровозную тягу на ней. Вот здесь уже поменяли 41 на 43 звезду. Результат не удовлетворил, поэтому сейчас меняем и ведущую звезду с 15 на 14. Одно, один зуб на ведущей звезде равен увеличению или уменьшению смотря в какую сторону вы звезду меняете трем зубам на ведомой вот. то есть эффект такой если бы мы не меняли здесь ведущую звезду как будто у нас стала тут 46 звезда ведомая ну попробуем так сегодня не знаю получится не получится испытать потому что на улице ливень льет это 5 ноября вот. ну как получится испытать я скажу, какой результат получился. Ну, что-то должно измениться. Не зря же эти звезды меняют и их продают. Вот. Я нашел калькулятор. Какой-то онлайн-калькулятор по вычислению звезд по типу цепи. Передаточные соотношения. Ну, по идее, передатчиное соотношение должно уменьшиться значительно. Вот при таком соотношении 1441 звезд. То есть эффект по-любому должен быть. Ну и плюс мне, я подозреваю, что что-то с карбюратором тут. Снимал я его недавно, разбирал, он все чистый, нормальный. Но там есть один винтик, вернее один же клер, который, как я потом уже посмотрел видео в интернете у одного товарища, должен быть отвернут на полтора оборота. Вот, а он у меня, по-моему, закручен полностью. За счет, ну, наверное, этого, когда полностью открывается ручка газа, захлебывается мотор. Ну, пердеть так начинает. Такое ощущение, что то ли переливает, то ли не доливает. Вот я попробую сделать так, как советует этот товарищ в своем видео. И потом посмотрим на результат. Вот. Ну, сейчас я все это поставлю, покажу, как получилось. В общем, вот, поставил я звезду. Вот, а так как диаметр ее меньше, количество зубов меньше, ожидаемо цепь у меня провисла. То есть вот это надо убирать. Место тут есть у меня, куда ее подтягивать. Вот. Цепь потяну и потом попробуем покататься. Ну, вроде бы. А, да. Добавлю к предыдущему видео, к своему. Там люди на одном из сайтов мотоциклетных сказали, типа, я неправильно меряю, то, что колесо повернуто. Это к тому, что я сравнивал габаритные размеры между ТТР и БСЕ 125. То, что база у БСЕ длиннее, я хотел показать. Вот. Там товарищи нашли характеристики и опять-таки в интернете, возвращаясь к началу моего видео, по тем характеристикам БСЕ получался на 4 сантиметра база его длиннее, вернее, у ТТРа база на 4 сантиметра длиннее, чем у БСЕ-125. Вот. Ну, я сегодня поставил колеса правильно, взял веревку, ну нет у меня тут рулетки в гараже, так вот получилось, измерил. И потом разницу измерил линейкой, вот линейка есть у меня короткая. Получилось 10 сантиметров на 10 сантиметров BSE длиннее база, то есть расстояние между осями, чем ТТР-125. Именно модель BSE ph 10 и TTR 2014 года я сравниваю. Вот. Поэтому опять-таки данные в интернете, согласно которым ТТР должен выходить длиннее база его, они опять неверны. То есть для чего, в принципе, мы замутили всю эту замену со звездами. То есть нивелировать, то есть уменьшить, как бы сказать, нивелировать звездами, повысив крутящий момент на низах, вот эту длинную базу. То есть чтобы питбайк мог легче вставать на заднее колесо. Вот для этого мы все это делаем. Кстати, вот мне еще мысль пришла померить маятник длину длину маятника то есть непосредственно вот эту длину получилось у меня на БСЕ 45 сантиметров на ТТР 42 сантиметра то есть на 3 сантиметра маятник у БСЕ 125, PH10 длиннее чем у ТТР 125 и то есть вот эти 2 сантиметра длины маятника накладываются на 10 сантиметров разницы в базе. И все это дает нам тяжелый выход в вилле. Вот. Ну, вроде бы все промерил. На этом всем пока. Счастливо!